Залай Осеев. Опять расхитители. За пепла святителей, Иконы и ризы, Опять расхитители играют в сюрпризы. Прозухабистых двадцатых разум бабистых ребяток Омрачался злой заразой Из культуры буржуазной. Нам тогда страна досталась разоренной и отсталой. Чтобы с голоду не сдохнуть, в руки взять пришлось эпоху Кабаков, наживы, степа. То была всем скрепом скрепа. Этим же и ныне где там? Этим же и горя нету, что прошла эпоха Непа. Пыль и тлен от Саваофа сбыли члены Досаафа.